я не баловалась тыковкой ну давно сколько Ну, может не 3-4 я так люблю тыкву правда правда вы посмотрите какая она просто красивая ой. я вот с наслаждением смотрю я знаю что это сладкая она вкусная и сегодня я хочу ее просто запечь на сковороде в духовке с маслицем и медом вот такой десерт хочу сделать вы посмотрите ой я уже привкушаю как это будет вкусно Разрезала тыкву. Вы посмотрите, какая прелесть. Мякоть такая оранжевая, сочная. Что-то прям такое. Чудное, чудное. Прям привкушаю я вот эту красоту, какая. Вкусноту какая у меня получится. Сейчас, естественно, я убираю семечки оттуда, да? Лодики. Почищу ее вот таким образом. И даже без чистки кожуры я разрежу на дольки и на как Тыква очень полезна, все об этом знают, но вроде как не все любят ее как тыкву, понимаете? Насколько можно замечательных блюд готовить, исключительно много. Я вот такими дольками просто порежу. Какая красота на сковороду ее и в духовку но на сливочном масле ну как же говорят и на сливочном масле любая подметка хороша вот я ее люблю я делаю сок я варю каши ну кладец кладец витаминов я сейчас вот таким образом сделаю вот у меня сковорода. Без всяких премудростей вот просто без примудростей. Я сейчас положу сюда сливочное масло и мед. Я сливочное масло не растапливаю. Зачем оно? Сейчас я поставлю в духовку. Прям в открытом виде. И все, оно приготовится на раз-два. Таким образом я складываю вот такой десерт. Ой, вы знаете, его можно съесть бесконечно много. во всяком случае, для меня вот к душе, к душе. Вот видите как? Вот четвертинка у меня уже... Так, наверное, положу я. Четвертинка тыквы у меня уже определена. Вот как? Кстати, видите, приготовься вся тыква у меня вот на 4 раза будет. Вот, а потом, как только она станет мягкой, я добавлю сюда метку. А сейчас в духовку. Вот таким образом я ставлю в духовку тыкву и чуть попозже сдобрю ее чуть-чуть метком. Она и так сладкая. Ну что ж, ждем, ждем, ждем вкусную тыкву десертную. Вот буквально минут 15, посмотрите, какая тыква румяная, красивая. Я вынимаю ее чуть-чуть подпорошить метком. Посмотрите, какое волшебство у меня на обед сегодня. Да? Обычная каша, дружба, я ее называю пшено с рисом чуть-чуть, вот так вот. И посмотрите, какая тыква. Ну это же просто солнечная красота. 15 минут в духовке. Посмотрите, какая она стала. М -м -м. Я ее с каши сейчас покушаю. Ну, очень вкусно. Да, это, конечно, нужно таким образом любить тыкву. И потом... Просто это очень полезно, понимаете? Здоровая, полноценная еда. Пожалуйста, кашка, тыква. У меня. Да, в общем-то, вот и все. Все очень скромненько, ненавязчиво. С кашкой тыкву я поем и с чаем. Такая мягкая, такая. М -м -м. Прям сочная, ароматная. И масло достаточно здесь. И метка. чуть-чуть я делала? Друзья, вы готовьте с удовольствием тыкву. Настолько все просто, приятного всем аппетита и мир вашему дому!